взлетаем такой хопа уже видел очень сильный ну так в результате чем все закончилось? Ну, чуть-чуть полетали, не понравилось прошу там интереснее. не ну просто вам не повезло с погодой. не ну мы как бы пролетели довольно много пролетели. Ну, таскать его туда-сюда, на гору с горы. не ну вот с парапланом я вот летал, когда с инструктором. Ну да, блин, эти сумари, блин, очень тяжелые. Там сам парашют летит, с магазина еще. Не, он вот это приезжает, там такой сумарь. Давай помогу. Давай. Я вот там как же там парашют тебе дают? Ну, плюс кресло. Тогда в том году по-моему да, где-то или в Крыму или где. Постучанка что же... А, не, по-моему, не в Крыму. По-моему, где-то вот...